Компания ПОЖСОЮЗ представляет вашему вниманию шкаф пожарный навесной без задней стенки 800 на 600 х 230 белого цвета. Шкаф пожарный – это специальный настенный бокс, предназначенный для хранения пожарного оборудования, такого как кран-комплекты и огнетушители. Пожарный шкаф ШП8060 имеет ширину 800 мм, высоту 600 мм и глубину 230 мм.